привет друзья рада вас видеть сегодня у нас будет интересный урок рисовать будем на бумаге пастель мат нарисуем зарисовку из трех артишоков для этого нам понадобится соответственно бумага далее это будет как обычно пастель пастельные карандаши да? но перед этим я предлагаю вам сделать э, тонировку фона попробовать что это такое мы говорили о том уже что пастельмат бумага очень интересная можно работать на ней разными способами в том числе делать различные лессировки. на ней красиво перемещаются цвета это может быть и акрилы, и акварели, и так далее видите я уже прикрепила но покажу вам как выглядит она с другой стороны то есть это такая гладенькая толстая бумага 360 грамм, по-моему, у нее идет плотность. Бумага у меня не черная, да? мне хочется ее сделать более темной. И поэтому мы попробуем сделать с вами акварельный подмалевок. У меня акварель самый обычный, это какой-то детский набор. Но вот для таких целей все очень даже хорошо получается. Поэтому можете тоже... Попробовать, если у вас есть пастельмат, если нет, попробуйте, приобретите. Сейчас огромный выбор его везде. Раньше было найти тяжело, но сейчас он есть, по-моему, и на Озоне, и на Вайлберис, и так далее. В интернете очень-очень много, да и в рознице тоже, вот в красном карандаше, например так вот буду показывать вам свойства бумаги пастельмат при ее знакомстве и контакте с водичкой она очень интересно растекается и она знаете как сказать вот так вот впитывает но потом все равно перемещает такие вот разводы я уже подготовила добавила водички в мою акварель я покрою сначала, так довольно хаотично черным цветом в сочетании, наверное, с каким-то синим, потому что мне хочется добиться холодного оттенка. И заодно попробуем новый эффект. Мы оставим фон акварельный, а работать по стелю будем именно с самими артишоками. Когда я покрою всю бумагу, я потом с помощью фена высушу в любом случае вы увидите эффект вот как она высыхает то есть как она превращается в такую интересную фактуру наносить можно любым образом конечно главное не очень много воды хоть она воду и выдерживает но нужно быть аккуратно с краешками так как тут может у вас водичка да, туда попасть и соответственно поверхность станет волнистая в этом случае можно можно обрезать краешки то есть если какой-то участок стал у вас волнистым его повело то просто его убрать я так делаю иногда вот для чего это нужно да вот вообще ну во первых это интересные эффекты интересная смешанная техника которая может быть и потом если нужно поменять цвет бумаги, например, да, мне нужен был какой-то серенький такой более коричневый оттенок, у меня была только ярко-желтая, и я покрыла поэтому таким фиолетовым оттенком, цвет ну, прям легко-легко цвета объединились и получилось то, что мне нужно, потому что вот эти желтые, которые мои с лютик в пастельмате, они очень такие слишком даже активные что еще можно сделать интересный прием можно сделать такой наброск то есть водичка будет расталкивать пигмент который содержится в краске он будет так в стороны расходиться и как звездочки будут образовываться то есть по сути все приемы которые работают с акварельной бумагой тут тоже могут быть ну, не будем делать везде просто пусть вот где-то где-то это будет все работу с акварелью мы закончили сейчас буду сушить и дальше мы вернемся уже к сухой поверхности ну что наша поверхность уже высохла прям вот да уже почти почти я феном все это просушила и какие-то волоски тут прилипли можно все это убрать Фактура стала чуть более шершавой, да, потому что изначально пастельмат он более бархатный, за счет того, что на фактуру появился пигмент, да, пигмент ложится наверх, и получается она более такая ну, неоднородная, можно сказать, более шершавая. Я подумала, может быть, даже мы поработаем с вами чисто с карандашиками, потому что объекты будут не такие большие. И на самом деле цветов тоже не так много будет просто интересное красивое сочетание различных зеленых салатовых желтоватых оттенков с розовыми бордовыми фиолетовыми да вот как противоположные оттенки очень красиво в артишоке они сочетаются так и наверное здесь будут мои прекрасные гарандаши попробуем возьмем какие-то цвета с вами из наборчика брунзила. и бронзилом я уже рисовала они мы их с вами видео постараюсь вот здесь закрепить уже обсуждали на на распаковке мы не обсуждали мы обсуждали когда рисовали с вами пейзаж да? тогда мы и про бронзил тоже говорили и про дель ровни Мелки. Так вот, давайте начнем, начнем нашу зарисовку. Фон у нас будет еще немножко видоизменяться. Сделаем такую фактурку. Кстати, вот да, для этого нам мелкие понадобятся. Да, но пока что вот будем с карандашиками работать. Три артишока представляют собой такой букет. Да? Сейчас мы его композиционно разметим. Можно наметить изначально вот такие овалы и дальше к ним добавим ножки по крупноте сейчас посмотрим наверное ниже да еще вот этот мы сделаем так ну вот так плюс-минус какой-то может быть крупнее может быть вот этот да этот будет Помельче, и они вдвоем примерно будут одинаковыми наверное, так стоит сделать. Дальше мы добавим ножки, намечаю зеленым, салатовым пастельным карандашом. Это конты, да, про который мы тоже с вами говорили. Очень хороший, нейтральный какой-то карандаш, а тоже конты коричневый в прошлом видео, где мы глаз, до да, кота рисовали с вами, про его оттенок я говорила, что у него такой классный оттенок у коричневого, вот сейчас, если я его найду, я вам покажу. И начала его точить, потому что ну, нужно было его заточить. И он так вот прям безбожно ломался раза четыре. Вот этот зеленый нормально точится, а тот, видимо, либо падал у меня, либо до меня. Ну, в общем, что-то с ним не так. Прям вот очень обидно. Четыре где-то раза точила заново, потому что аккуратно да, я точу. Все равно он ломался, ломался. То есть внутри он, видимо, уже идет поломанный такой. Вот так. Так что очень обидно. Такое бывает чаще, конечно, с карандашами, которые попроще, подешевле, которые дорогие. Такое редко происходит, но тоже бывает неприятно, конечно, да, там, что за 200 рублей, например, берешь карандаш, там, или даже подождите, дороже. Во сколько стоит сейчас? Я посмотрю, попробую прикрепить. Вот, например, вот сейчас карандаш, да, вот бренд карандаш, сколько он стоит? 300 с чем-то, наверное, один карандаш, да? Вот сейчас не буду точно привирать, прикреплю, посмотрю на джексон за сколько можно его взять. В общем, очень недешево стоит, и у них тоже были истории, что они вот так вот ломаются. Притом даже если сам аккуратно держишь, что ты же не знаешь, что произошло до этого с этим карандашом. Так, ну да ладно, <laughs> не будем про грустные моменты. Я примерно наметила всякие э, интересности искривления ножек. Сделаем чуть-чуть попозже, когда будем уточнять, э, попробую здесь без какого-то лютого перфекционизма, да. хотя знаете, как можем сделать, это будет очень интересно, показательно. Выберем какой-то вот этот, например, его прям прорисуем, прорисуем, а вот эти сделаем более легкими. И чтобы вы посмотрели и сравнили разницу. Да? Например, с прорисовкой у нас будет один артишок, а другие более такие легкие, свободные. Потому что мне кажется, да, что, что самое такое классное и интересное, когда у вас и те, и другие навыки присутствуют, и вы можете их комбинировать в работе, очень здорово смотрится интересно. Когда у вас какая-то часть такая прорисованная, яркая, контрастная, детализированная, да, прям это может быть и там какой-то супер фотореализм а другие части вдалеке например да либо которые не такие значительные они более легкие они уже не такие прорисованы так я думаю о том что сейчас нужно мне разметить те листочки чешуйки из которых состоит наш шартишок и немножко его сделать покруглее, вот эта форма более вытянута, у меня, наверное, он вот так вот закончится. Я тоже прикреплю ссылочку на референ, чтобы вы смогли этот же сюжет сделать. Растительные формы вообще самый такой один из самых приятных моментов для рисования. Особенно когда, знаете, бывает, бывает, когда хочется посидеть, так прорисовать какую-нибудь безумную архитектуру или вещи, какой-то натюрмор там со стеклом и прочее. А иногда, когда хочется немножечко релакснуть, то отлично подходят такие природные объекты, потому что в них себе можно позволить чуть-чуть где-то что-то видоизменять Сейчас я нам капельку вот так вот света побольше добавлю. Потому что сейчас какое-то естественное освещение совсем неестественное, света мало, темно. И вообще при одном свете из окна просто нереально. Снимать невозможно. Солнышко нету. Так. Вот вершинку теперь делаю. Здесь они собираются уже наши листики. Ну вот видите нарисовали и уже уже похоже, прям ну вот как шишечка по строению. Давайте чтобы уж все у нас было красиво, сделаем такую же подготовку для других для других артишоков. примерно они одинаковые будут по строению вот иногда повторюсь хочется прям вот прорисовывать прорисовывать а иногда не хочется вообще хочется что-то такое очень очень легкое сделать чтобы не заморачиваться меня вот чаще всего да что спрашивают то как, как столько терпения да как вот так долго вы все это делаете это же сколько часов во-первых ну вот относительно все-таки когда на заказ да, я рисую это воспринимается Uh, как и работа все-таки, которую мне нужно сделать прям вот очень хорошо. Для меня очень хорошо <laughs> это как-то прорисовать все на свете. Это очень хорошо. Ну, понятно, чтобы было похоже, чтобы красиво, чтобы композиция красивая, чтобы там все по цветам, естественно. То есть, и это как такая, как долгая медитация, можно сказать. То есть, это целый такой процесс... И вот так вот, и сам эффект, да, вот что в этом, я сама тоже пытаюсь, да, разобраться, что в этом привлекательного, да, для меня, например. То, что э, из ничего, да, из ничего получается, ну, как всегда, наверное, в искусстве, получается очень классная, очень реалистичная вещь, как, как настоящая. Не, не совсем фотография, да, то есть не фотография, а все равно какая-то вот э, переработка. И не то, что я это делаю специально, она получается как-то само, Вот, то есть это прям, это прям доставляет удовольствие. Ну, как и быстрые зарисовки тоже, что уж там. Когда более быстрые идут рисунки, то тут становится главным уже другое, не ваша там, техника, мастерство, насколько все точно вы передали, а скорее, скорее то впечатление, которое удалось показать, то ощущение, эмоция больше, да, все-таки. И цвет намного больше важен, чем там. Даже шерсть или усы. Ладно, это было отвлечение, но хотя в принципе сейчас ничего сложного мы не делаем. У нас идет чередование этих лепестков, вот прям как у шишечки. Нужно просто нижний ряд начать внимательно делать, остальные потом уже проще будут складываться. И обращать внимание, где они выше, где ниже. Ну, В принципе вот и все. Вот так вот можно вот так вот можно их оставить. Вот такой букетик у нас приятный получается. Давайте рассмотрим поподробнее тогда вот эту. Да? Ее сделаем, остальные попробуем так легко легко сделать. Главное, <главное> потом все не прорисовать. Так, Но ну, давайте разбираться. Для начала, для начала давайте мы самые темные участочки э, выделим, чтобы у нас был контраст уже. И попробуем, а что если нам попробовать сделать, придумывая да, условия на ходу? Ну почему бы и нет, знаете, рамки вещь хорошая, иногда чем они уже, тем у нас больше свободы. Потому что, ну ладно, про это сейчас расскажу, сейчас про черный расскажу. Самые темные участки выделяем черным, и вот я думаю сделать одним набором. Вот таким вот бронзил посмотрим да посмотрим я к тому что когда очень большой выбор карандашей пастельных и когда вы их всех еще не знаете то это очень задерживает работу до того момента пока вы со всеми с ними хорошо не познакомитесь а хорошо это значит что они должны поучаствовать в работе иначе это все просто ну будет бесполезно у меня где-то здесь лежал черный мелок сейчас я им тоже воспользуюсь это черный галери э, мелочек обычный галери тот же бренд какой он там китайский, корейский, китайский что и Минжу. то есть они обычные такие простые Мелкие, но черные, совершенно нормальные. И я его частенько использую. Он не слишком мягкий, не слишком жесткий, ничего там не царапает поверхность. Хотя та же цена у Геллери, в принципе, это нормально, да, особенно если берем большие наборы, да и цвета тоже ничего. Минжу, да, они более такие яркие. Что касается растушевки, сейчас вам кое-что покажу. Наверное, давайте я чуть-чуть приближу. Вот так. Да, а то сейчас он нафокусируется. Что касается растушевки, на пастельмате, ее, если вот такой первый маленький слой, ее не будет. Здесь еще как-то более-менее она да, чуть-чуть растягивается, потому что потому что мы сделали с вами покрытие, любое покрытие, которое идет, чуть-чуть, чуть-чуть, оно уменьшает свойство пастельмата, то есть его свойство, что он очень крепко держит пастель на себе, чем больше вы сделаете на нем какое-то покрытие там акварельное, и оно еще ничего, да, если какой-то погуще акрил или гуашь, например, то тогда, то тогда у вас свойства тоже немножечко исчезнут, то есть вот такая цепкость, она будет чуть-чуть уходить, но совсем немножко, я просто чувствую, потому что на нем постоянно работаю, могу сравнить, поэтому так, ну что, переходим к нашему прекрасному артишоку. Давайте смотреть, где еще можно добавить черный. То есть сразу пускай этот контраст появляется. Чуть-чуть сюда фактуры Уже красиво, да? Уже, уже неплохо выглядит. Давайте пойдем от темного к светлому. Это хороший прием для пастели то есть в конце самые такие яркие блики мы с вами сделаем я рисую не вертикально вот так а немножечко под углом то есть горизонтально держу карандашик чтобы я могла во-первых не совсем однородную линию делать, да то есть кончик чтобы у меня уходил был более тоненький это будет похоже на форму цветка делаем мы по по направлению прожилок которые у артишока идут. И сейчас везде, где я вижу фиолетовый, я его нанесу. Хорошо, что у нас довольно темный фон, потому что он помогает нам. да, Он помогает где-то делать не такими безумно яркими темные оттенки, потому что набор все-таки да. Он базовый, там цвета довольно яркие все, но вот прям все такие основные, основные, даже сложных каких-то зеленых нету, да там, ну и нет смысла в основном наборе делать суперсложные оттенки, потому что они все могут смешиваться уже между собой, да, то есть вы их все можете перемешивать. То же самое теперь делаю с розовым. Ну, не то что розовый, такой он, какой-то малиново-фуксийный. Он, кстати, вот здесь он не совсем откликается, то есть он цвет не холодный на середине и на кончике артишок, он более теплый. Но я знаю, что буду еще перекрывать эти слои, поэтому туда захожу вот так. Заодно у нас будет перемешивание разных оттенков и фактуру красивую сможем сделать с вами. Так, угу. давайте заодно попробуем все красные, красно-розовые оттенки. Вот этот, какой он красивый, я смотрю. А, то есть здесь цвет, конечно, один. Вы видите на вот его. На окончание а сам э, у грифеля оттенок он другой все таки он будет розовым не не красным да он здесь ярко розовый а здесь видите как цвет выкрашен вообще не не рядом даже так то же самое да то есть смотрю где идет красный туда в <клёх> Ой, добавляю Красивое, конечно, сочетание черных с фиолетовым и с розовым. Так как бы причесываю по форме, вот так вот, каждый листик. Чуть-чуть давайте зайдем вот сюда наверх. можно чуть-чуть на стебелек подключить красивое такое сочетание да по цвету получается очень в принципе у это у этих артишоков я имею ввиду давайте смотреть на красный Ну вот сюда он подходит но видите нам их все нужно будет затемнять немножко загрязнять потому что это очень очень ярко пока на данный момент Вот такой красно-фиолетовый артишок получается слоев много ложится, но это, в принципе, как обычно, это скорее уже свойства пастельмата, чем карандаши. Карандашики правда очень мягенькие. Где-то может оставаться черная бумага, да. Если необходимость в этом есть, то почему бы и нет? давайте пока чуть-чуть поговорим про лессировки, вот про фон сам до да, который мы делали пастельмат наверное единственный кто из абразивов выдержит эту манипуляцию но другие абразивы которые как наждачка например юарт выдержит и ну и просто наждачка тоже выдержит что еще? Вот если брать сонелье, которая такая песочная бумажка с песочным покрытием, то она не выдержит, потому что там ее нельзя с водичкой касаться, у нее слезет эта поверхность и Cancel стач тоже он, ну, иногда выдерживает, я делала, честно скажу, да, серединку, например, там чуть-чуть несколько цветов осветлить, да, но прям вот все полностью там порастирать, нет, нужно, можно, но прям очень аккуратно, но, конечно, он не предполагает воздействие воды на себе, вот, поэтому в этом плане у постельмата есть такие плюсы, чуть-чуть для Холодного свечения добавлю. Очень мне понравился вот этот оттенок, 50 а, Такой он как васильковый. О, нет, у меня прям рядом тут Ой. кот лег. Прям вот очень... Сейчас что-то может произойти. Так, да, потому что чуть-чуть вот здесь холодный присутствует. Присутствует. И давайте теперь поработаем уже, наверное, с зелеными. Зеленые, это будут желтые, будет даже где-то оранжевый. Так, сейчас вам покажу, сейчас вам покажу это чудо. Так, наоборот, вот так вот уменьшим. Ну, что это за лапы? Вот здесь, вот здесь такие лапы, да? Потому что как же без него, да? Сейчас, друзья заново вот так поправлю так ну что давайте пробовать будем разные желтенькие то есть пойдем мы примерно по спектру оранжевые желтые охристые в конце самые яркие такие зеленые более лимонные цвета так давайте посмотрим кто из них у нас подойдет вот этот прям такой охра охра оттеночек он нужно учитывать, конечно, что будет перемешиваться с предыдущими слоями. Поэтому он будет вот попадать, когда на красные оттеночки, на розовые, даже на фиолетовые, то он будет с ними взаимодействовать. Поэтому сейчас мы добьемся с вами такого эффекта более теплого артишока. Нет, но ну так очень, конечно, приятно все-таки ложатся карандашики, мягко-мягко, прям. Сам вот этот момент нанесения тоже он определенное значение имеет все-таки. Когда карандаш легко переносится, это удобно. Я в основном добавляю желтый на верхушке, потому что они у нас более светлые и также по краешкам, да, то есть краешки вот так вот чуть-чуть подсвечиваем. А, давайте возьмем какой-то поярче, мой, ну вот. В общем, чтобы вы понимали, вот сейчас еще будет демонстрация, так вот так вот у меня отдаляется. Ну, смотрите, что. Да? Ну, вот как? Ну, вот как это так? Ну, вот почему? Сюда будем класть с вами карандаши, иначе они будут вызывать сильный интерес. Ну, на райми. Все. Вот так, видите, развлекательный контент. Давайте сразу вот этот возьмем. Желтый мордочка. Все, давайте заново приближаем. Кого-то кота у нас и нету тут рядом. Так, что я хотела? Мы попробовали, сделали охрой. Да? Это будет интересно, особенно кто думает может быть приобретать брунзил. Это 47 был. Давайте попробуем 22 и сейчас расскажу вам в чем разница между ними потому что они ну скажем честно они конечно похожи охра более разбеленная а вот это 22 он как кадми желтый средний такой прям желтенький как солнышко так Да, он просто получается поярче у нас. Ну, наверное, и все. Сюда, кстати, он меньше, конечно, нам подходит. Только вот куда-то вот сюда. Но здесь уже скорее нужно добавлять, наверное, коричневый какой-то. Вот на верхушку. В сочетании вместе с красным. Так чуть-чуть сюда сейчас сделаем и возьмем желтый который желтый который более лимонный он сюда конечно больше подойдет здесь он 25 у него номер он будет прям органичнее смотреться и это такой переходик уже к зеленым к салатовым будет Соответственно, это уже почти что как завершающие слои, поэтому можно сделать больше каких-то прожилок, прям вот подметить ту фактуру, которая там есть, уже подробнее все передать. То же самое, то есть окончание да, наших листиков делаем вот так мне даже нравится как он сейчас без зеленого получается такой просто а, как с бензиновым отливом знаете такой. ой ну такой сейчас рамечек такой прям разлегся котенок Вот. Заодно у нас все будут наши артишоки почти видны и артишоки и кот. Так. Нужно сделать лепестки, которые не прорисовали, да? Вот здесь видите где-то виднеется. Ну все, видимо, стало лежать. Так. Самое главное сейчас кучу шерсти не прикрепить на бумагу, потому что пастельмат очень хорошо удерживает на себе, помимо акварельного подмалевка и слоев пастели, еще очень много шерсти. У кого, кстати, есть такая проблема, я могу вам парочку лайфхаков лайф рассказать. Я использую скотч, ну, которые обычные, как малярный, да, вот так его скручиваю, ну как лягушку, на которую вот листья крепила и промакиваю. Если это фон, например, да, и более крупный объект, который в шерсти, то можно взять прям ролик вот это для чистки шерсти и с ним пройтись. Он, конечно, забирает часть пастели тоже, но потом там, где нужно, вернуть пастель. Когда я большую работу делала и, и шерсть прикреплялась, то это помогает. Потому что, конечно, вот такая она маленькая, мелкая, везде, тем более светлая, на темном. Все это да, хорошо заметно, что поделать. А, так, маленький лепесточек, который мы еще не сделали, тоже прорисовываем. Все, и сейчас пойдет у нас самая, самая такая яркость. Ну, кстати, какой-то он еще мог бы быть более лимонный. Здесь он все-таки слишком желтоват. Да? Сейчас, если Раймонд мне даст... да? сейчас мы его отвлечем и заберем салатовый вот так вот вот так вот так очень кстати он яркий но для этих целей то что нужно вот такой бронзил номер 60 я его уже тоже использовала в глаза зеленые добавляла когда портрет делала, поэтому где-то можно. Понятно, не самый такой распространенный цвет, но какие-то там перемешивания либо акценты делать очень даже неплохо. Так, сейчас мы с вами смотрим, где желтый, он не желтый, а где он зеленый, и туда добавляем наш зелененький цвет. Где-то вот сюда, в серединку тоже. Он может попадать и на участки, где красный, да, либо где фиолетовый. Тоже будет красиво. Наверху его не так много, то есть, наверное, самый вот крайнее, где-то здесь заканчивается добавление зеленого. Так... Что еще про него хочется сказать? Конечно, он ну, ярковат, понятно. И что касается тона, темноват. Потому что цвет портишока на референсе, конечно, он яркий, но там больше белого. И мы с вами поэтому в завершение именно этого момента туда белый добавим. Но давайте пока вот мы с зеленым. Пока мы с зеленым сделаем намек на стебелек довольно яркий кстати зеленый идет снизу можно это сделать а здесь видите чтобы он работал не так вот безумно какой он на самом деле я через один делаю полосочки оставляя где-то черный и сейчас добавим желтый вот так Цвет более теплый будет становиться. Кажется, что он более сложный, потому что у нас чуть-чуть просвечивает черный. Ярко-желтого можно вот сюда в серединку. Так. Знаете, какой бы еще, наверное, подошел? Сейчас я из моих других посмотрю какой-то у меня где-то был очень прям яркий и лимонный вот наверное вот такой вот Дервинд, он бы прям был он он то что надо так сейчас ä, попробуем с вами посмотреть насколько белый будет поверх хорошо ложиться, именно белый так раймонд сейчас против он того, чтобы я белый забирала, именно бронзил вот такой, потому что могу вам сказать, что он не, не очень четкий в плане белого, да, то есть он действительно, он такой мягенький, как для разбеления, то есть он хорош перемешать вот здесь, например, да, смягчить как-то цвет, сделать какую-то нежность, но добавить четкость, это нужно его заточить, но даже если... Мы его заточим то он все равно дает такой эффект перемешивания что ли поэтому здесь как бы еще ничего но если объект у вас более такой тонкий то лучше использовать как мы с вами говорили обычно сейчас если я их откопаю но не факт в общем, General's белый а, или белый, который... У меня просто там они в глубине в моем вот этом ведре с карандашами. Либо вот такой а, карандаш. Ну, белый просто, да. Либо светло-желтый и так далее. Либо доводить его до острого состояния. Ну вот, да, чтобы любой острый кончик. Здесь он новый просто, кратокалор, например, да. То есть он и будет давать линию более четкую такую, то есть для четкости обязательно взяли что-то более яркое, либо заточили хорошо, то есть это края у лепесточков, вот так, кстати ничем кротоколор вот такой белый угольный не уступает особо, они тоже довольно хорошие, Так, подчеркиваем вот здесь вершинки более светлым так попробуем да все-таки прям мягкий мягкий такой вот этот бронзил но иногда это очень даже неплохо но он прям для не для четкости а для перемешивания и как будто для распространения цвета понимаете такое Даже сам по себе, несмотря на то, что, понятно, он более заточенный, вот этот кратокалор все равно, а у него более такая твердая внутри составляющая, он более жесткий. Можно сейчас сделать, кстати, вот такую легкую фактурку. Особенно на центральных каких-то лепесточках. Так, выделить. Получилось, где-то даже он слишком контрастный, но в принципе бумага черная, я думаю, можем это позволить. Я имею в виду вот эти участки, да, то есть они не такие там темные, но если контраст хочется, чтобы он оставался, можно оставить. Если нет, можно немножко перекрыть. Я думаю, мы еще попробуем с вами туда коричневые разные добавить, тем более раз они у нас есть. Попробуем из набора. Сейчас я пораставляю акцентики. Акценты, когда делаете, старайтесь тоже делать с таким вот перерывчика можно сказать. То есть где-то прям вот ярко, да, где самые выступающие, например, участки. Где-то пропустили, чтобы линия была живая, потому что форма у нас природная, да, соответственно, она должна быть. Где-то неравномерный, где-то неровный, где-то у вас более четкая линия, где-то более мягкая, где-то там какие-то точечки, какие-то пупырки и прочие-прочие моменты на, на цветке, чтобы не на цветке, точнее, на растении. Но тем не менее, да, чтобы форма была живая, природная, настоящая, обязательно с какими-то изъянами, с какими-то особенностями своими. Потому что так это все будет намного интереснее, живее выглядеть. Так, парочку листиков вот здесь сейчас. Так вот доделаем. Где какие-то еще акцентики есть. Расставляю. Так, сколько мы уже с вами рисуем, интересно. Вот этот артишок. Так. Окей. Угу. Что там еще я хотела вам про коричневый говорила? Чуть-чуть можно, чтобы цвет был не такой. Так. Где-то если нужно пригасить, приглушить цвет, можно вот с коричневым. А еще хороший вариант, сейчас если я до них тут доберусь, а, серые оттеночки. Если вы смотрите, что очень ярко у вас работа получается, вы серого всегда можете чуть-чуть добавить, чтобы смягчить тот или иной цвет. Цвет будет сразу более сложный. Поэтому любой серый, он прекрасный такой усложнитель, затемнитель и прочее. Так, Ну что, давайте вот этого мы... Артишока оставляем. Может, еще зеленого на стебелечек, как думаете, если я за ухом Раймон, да, не вижу ничего. Сейчас Райми какой тут зеленый? Давайте вот это возьмем. Так, прости. Вот так. Тоже он какой-то уж очень ярковатый, но несколько. Кусок вот этого поролона. Несколько можно добавить штрихов. Вот так, да? Поярче становится. И потерялась чуть-чуть у меня там желтенькая составляющая. Вот тут мы ее добавим. Так. Все. Хорошо. Что мы еще успеем с вами сделать? Давайте вот этого мы начнем. Начнем его чуть-чуть, чтобы он был такой, как в процессе, скажем. И попробуем, видите, вот уже все тут в шерсти. И попробуем другим способом. И плюс кусочек фона я вам покажу. Можно было бы, конечно, делать и наоборот. да? То есть вот, вот так вот сначала показать, где у нас идут самые... Светлые участочки, желтые, зеленые и так далее. Да? То есть их сначала прорисовать. Блин, кстати, зря, что у меня здесь кот лежит. У меня чистый был этот набор. А сейчас на всем этом черном будет все в шерсти. Сразу объемчик тогда получается. Мы желтый добавили, я думаю, мы с зеленым сейчас перемешаем. Но в чем плюс работы желтого на черном? Видите, он становится более зеленым, даже если вы просто любой. да, желтый с черным перемешаете, он станет зеленоватым оттенком. Причем такой довольно сложный по цвету, что неплохо. Так, здесь идет наш стебелек. Зеленый, кстати, вот этот, который мы намечали, действительно он прям подходит, подходит, потому что он в нем есть зеленоватый оттенок, салатовый, но с белым пигментом и получается то, что нужно. Так. Представим, что это у нас будет зарисовка за, <смех> за сколько, за минуту, например, потому что мне тоже с одной стороны нет смысла, да, мне записывать с вами на, на 10 часов занятия все-таки, но и ускорять тоже сильно не хочется, чтобы не было в таком вот 10 д режиме быстром коричневый неплохо работает с таким малиново-розовым он становится более сложный по оттенку наш <с> цветок опять хочу сказать и дополнительные оттенки всегда можно получить, когда вот вы перемешиваете, например, как сейчас, желтый вместе с бордовым. Да? Где-то он розовым становится, где-то оранжевым. И получается сложный тоже оттеночек. Так, чуть зеленого. Вот сюда добавлю. То есть остальное все точно так же. Да, вы уже здесь такую базу сделали и потом подробнее все это дорабатываете. Если нужно перемешать, например, первый слой вы можете так вот пальчиком смягчать. Но опять же, если слой небольшой, сильно перемешиваться не будет. Так, что я хотела, фон. Давайте чуть отдалю и покажу кусочек фона. Для фона я буду использовать вот такой очень простой набор от Jacksons и нам нужно будет, да, то есть когда э, доделаете уже, ну либо не доделаете, либо если хочется, можно в таком процессе оставить все артишоки, вы широкой стороной э, мелкам добавляете вот такие вот небольшие как бы следы пушистости, то есть прям по вершинкам рисуем не давим сильно на мелок оставляем просто такой след сверху тем самым мы показываем фактуру нашего стола и вот немножечко тень да то есть где у нас будут темные участочки вот так да то здесь тень показали Так. Угу. получается такой очень интересный живописный эффект. Особенно, да, если где-то э, прорисованные у нас вот такие прям подробные, да, получились артишоки. Рядом с ними более хаотичный фон, где и вы оставили подмалевок, первый, который мы делали. В то же время где-то добавили по верхушкам еще слой пастели, прям супер тонкий, да, получается такая благородная, красивая фактура. Можно не только черный, можно другие цвета добавить. Если оттеночки очень яркие, вы можете как сделать, да, сначала добавить их, например, да, вот там фиолетовый, синий добавили. На самом референсе есть еще вкрапление. Таких красно-рыжеватых оттенков. Поэтому можно и вот да, такое что-то поставили. Будет тоже смотреться очень здорово. Если вышло где-то у вас слишком ярко, вы можете снова взять черный мелок и немножко пригасить те участки, которые слишком выделяются, например, вот так. И опять же, растушевывать не обязательно, только если вот где-то уж очень хочется краешки смягчить. Но опять же, если слой очень маленький, он не позволит нам не позволит нам это растушевать, вот так. Ну где-то вот так вот чуть-чуть прям совсем смягчу, насколько получится. И если цветок очень ярко выделяется, вы всегда можете взять и пальчиком его поместить, слегка перемешать с фоном, но это при необходимости. Особенно края, да? если края немножечко погружаете в фон, тогда середина у вас становится более яркой и четкой. Ну что, вот столько я сегодня успела, да? поэтому если получается доделать все, обязательно доделывайте, это будет интересный опыт и я думаю, что очень красивая зарисовка. Надеюсь, вам сегодня все понравилось. Спасибо большое за внимание, друзья. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Поддерживайте это видео и подписывайтесь, если хотите следить за всем, что происходит на канале. Спасибо, друзья. Пока-пока.